можно голодать, и этот голод является страданием, и такое страдание, оно помогает нашему физическому телу, потому что наша душа обычно включает болезни в нашем теле из-за того, что человек не хочет духовно расти, сознание при этом может направлять нашу душу и объяснять ей потому что душа она тоже как бы прислушивается и понимает именно поэтому наши стенания и наши истязания которые связаны с нашим голодом они бессмысленны если ничего не говорить и они имеют смысл если их чему-либо посвящать Допустим, в случае, если человек бедный, он может голодать, посвящая свои страдания своему дальнейшему материальному благополучию. Если человек не женатый или холостой или там незамужняя, то это можно посвящать вот такие страдания, посвящать своему замужеству и так далее, посвящать отдаче своего долга, посвящать там еще.